Мы рассмотрели рынок ценных бумаг целиком, а сейчас переходим непосредственно к устройству биржевого рынка. Рассмотрим, как устроен биржевой рынок. Посмотрим, как непосредственно происходит торговля на бирже. И затем рассмотрим участников рынка. Кратко, понятными словами, что такое биржа. Биржа она, она возникла уже не одну сотню лет назад. Первые биржи еще были в 19-18 веках. Биржа ⁇ это то место, где встречаются покупатели-продавцы. То место на бирже, где покупают и продают акции, инструменты собственности, облигации, долговые инструменты и деривативы. Это производные инструменты. То есть вот кратко, что такое биржа. Разделяет их в основном на фондовые биржи, где происходит торговля акциями компаний, облигациями, на товарные биржи где торгуются нефть, сельхозпродукции, драгоценные металлы, стройматериалы и так далее. И валютные биржи, где вы можете приобретать некую валюту, некие деривативы на валютные инструменты. Вот валютные биржи, это не путайте с Форексом. Форекс это глобальный мировой рынок, а здесь валютные биржи уже на вторичном рынке, и это некие такие локальные биржи, где можно вы, например, как частное лицо можете купить непосредственно небольшие лоты валюты. Скажем, в России они торгуются от 1000 долларов, можно купить 1000 евро. А вот на рынке Форекс там совсем другие масштабы. Он, конечно, по обороту намного превосходит валютные биржи. Там минимальный лот составляет 100 тысяч евро. Вот если у вас есть лот 100 тысяч евро, вот и вы тогда можете зарегистрироваться на рынке Форекс и приобрести огромный лот. Но на Форексе выгодно работать и имеет смысл, и это окупается только для крупных корпораций. Для нас, как частных инвесторов, больше будут интересовать валютные биржи. Ну и в данном курсе мы будем говорить в основном про фондовые биржи, нас будут интересовать акции, облигации компаний и некие производные инструменты ETF, которые, про которые мы поговорим позже последние годы прошли очень глобальные изменения на бирже. Все биржи начали сливаться, поглощая одну другую, чтобы выжить. Они становились все крупнее и крупнее. Поэтому вот такое четкое разделение, что вот эта биржа именно фондовая, а эта товарная уже может стираться. То есть, Но области, на которых, вот те подразделения, на которых продаются акции, сельхозпродукция, они тем не менее остались. Теперь подробнее, как происходит торговля на бирже. Как мы говорили, биржа, для того существует, чтобы свести покупателя или инвестора с продавцом. В данном случае покупатель-инвестор это и крупный банк, это может и частное лицо выступать, и юридическое лицо. А продавец это, как правило, та компания-имитент, которая прошла, прошла первичное размещение, у которых есть свои акции. И вот компания, которая хочет продать свои акции по какой-то своей стратегии или ей нужны дополнительные деньги, она должна найти покупателя. Вот это все реализуется на биржевом рынке по следующей схеме. Есть некие посредники брокер, брокер-эмитента и брокер-инвестора. Это может быть один и тот же брокер, это могут быть разные брокера, через которого они будут осуществлять вот эту свою деятельность. Существует некая единая торговая система, которая позволит Совершить эти сделки совершать будет брокер от вашего имени, то есть один брокер, который у нас выделен зеленым, будет совершать эту сделку в торговой системе от имени покупателя, а второй брокер эмитента, синим выделен, он будет совершать сделку в этой же торговой системе от, по поручению имитента То есть два брокера подают заявки в торговую систему, там происходит некий есть алгоритм анализа всех этих заявок. И заключается сделка, и происходит некая сверка документов. Все это на текущий момент происходит, большинство операций в автоматическом режиме. Следующий участник этих торгов на бирже – это расчетно-клиринговая палата. Она проводит учет всех этих сделок, подготавливает необходимые документы и направляет их в депозитарий. Депозитарий – это то место, где будет производиться учет тех кто стал собственником имитента потому что компания продала свою акцию теперь вы как инвестор как покупатель как физлицу стали владельцем вот этой частички бизнеса владельцем акций компании компании имитента соответственно депозитарий ведет учет этого этих акций, которыми вы владеете не только вы а и многие другие Частные покупатели, которые будут их приобретать на бирже через торговую систему, через своего брокера. Различие между регистратором и депозитарием, оно достаточно условно. Как правило, регистратор ведет учет э, имитента непосредственно. У каждого имитента может быть свой регистратор. А уже мелких покупателей, частных инвесторов ведет учет, на, э, какие у них акции существуют, какие облигации существуют. Ведет депозитарий. То есть Вот приблизительно такая вот грубая схема, по которой происходят все сделки. И вот именно биржа позволяет всю, запустить вот этот механизм. И самое главное, что биржа позволяет легко продавцу найти покупателя и покупателю выбрать необходимую компанию, которая ему понравилась. То есть без этой структуры не удалось бы привлечь огромное количество людей на этот рынок. И преимущество вот этой биржевой торговли, что... Вы можете за достаточно низкую плату совершить покупку акций компании, а эмитент может с легкостью одним нажатием клавиши избавиться от, своих, от части своих бумаг. Все достаточно просто и понятно. Вы пойдете к брокеру, подпишите с ним договор и дальше уже брокер вам предоставит некую торговую платформу, через которую вы получаете через него доступ вот к бирже и к всему биржевому рынку. Точно так же происходит и со стороны эмитента. Теперь давайте посмотрим поподробнее, кто участвует в биржевой торговле. Здесь я постарался всех участников разбить на группы. Первая группа – это эмитенты, которые могут выпускать ценные бумаги. Это государство и это коммерческие организации. То есть Вы как физическое лицо не можете выпустить акции и стать участником биржевой торговли. Приоритет имеет только коммерческие организации, которые удовлетворяют определенным требованиям, Каким? Это регулируется, как видите, Центральным банком Российской Федерации. Они выпускают соответствующие есть лицензии на возможность, то есть регламентируют, полностью берут под контроль процесс вот этого первичного размещения, регистрации самой коммерческой организации. То есть вот, чтобы эта организация соответствовала неким критериям, по которым она может выпускать ценные бумаги. Государство, соответственно, тоже имеет право выпускать ценные бумаги, в частности, мы будем говорить о облигациях федерального займа и будем их покупать для наших целей. Вот есть эмитенты, которые выпустили ценные бумаги. Вторая группа, сейчас видим их внизу, это участники рынка, которые хотят купить бумаги на биржевом рынке. Здесь также может участвовать государство, коммерческие организации, но здесь еще добавляются физические лица, которые поучаствовать в этом процессе покупки уже могут для этого не обязательно им создавать какую-то ИП или э, какую-то э, коммерческую организацию. Следующая группа это организаторы доступа к рынку ценных бумаг. Здесь можно выделить три основные группы. Это брокер, и который является посредником между вами и тем имитентами, которые хотят продать и вами кто хочет купить. Дилеры также профессиональный участник рынка ценных бумаг. Они могут за свой счет приобретать бумаги потом перепродавать им вам, зарабатываю на этом некую комиссию, могут пытаться выиграть на каких-то колебаниях рынка ценных бумаг. То есть это тоже профессиональные участники. И третья группа это управляющие компании, которые могут не за свои деньги, а за ваши деньги от вашего имени покупать или продавать какие-то бумаги. То есть вы подписываете некий договор с управляющей компанией. Даете ей, вносите в нее свои деньги и она будет на ваши деньги пытаться заработать дополнительно средства, покупая и продавая эмитенты, которые она считает нужным. То есть вот это три основных группы. И есть четвертая группа, это организаторы процесса торговли на рынке ценных бумаг. Это непосредственно биржа, которая организует все эти торги. Это депозитарий, который выполняет функцию хранения и учета бумаг. И клиринговая палата, которая производит дополнительные расчеты, контроли между участниками. Все эти четыре группы, ну кроме тех, кто хочет купить, все это регламентируется Центральным банком Российской Федерации. То есть биржа, брокер, депозитарий, все должны получить необходимые лицензии и подвергаются необходимому контролю. У каждого есть регламент, есть правила работы и они должны их соблюдать. То есть все это регулируется нашим фактически законодательством и не забываем нашу основную цель как частных инвесторов попытаться вклиниться в эту огромную систему и организовать все так чтобы у нас появился пассивный денежный доход до встречи в следующих уроках